Все вы наверняка читали в Библии, что человек, который возвращается к своим грехам, который делает грехи, то он как пес возвращается на свою блевотину. Если вы не читали об этом, вы можете прочитать второе послание Петра, вторую главу, 22 стих. Также вы можете прочитать всю эту вторую главу. В Библии много написано о том, что когда человек возвращается к своим грехам, то он делает неугодное перед очами Господа. Если бы вы увидели как собака изблюет, а потом идет и валяется в этой блевотине и ест эту блевотину с земли, вы бы не смогли на это смотреть. Вы даже слышать об этом не можете, вам это мерзко даже слышать, не то чтобы смотреть на это. Точно так же и человек, который называет себя христианином, но продолжает в своих грехах, кто возвращается к прежней жизни и начинает жить как этот мир, грешить как этот мир грешит, то Бог он не может на вас смотреть, он отворачивает от вас свое лицо. Вот почему вы не получаете ответов на свои молитвы, потому что то что вы делаете это мерзость в очах Господа. Когда вы грешите, вы делаете мерзость, вы возвращаетесь на блевотину, вы купаетесь в этой блевотине и вы едите эту блевотину, вы облизываете ее с пола. Бог не может на это смотреть, Он создал вас не для того чтобы вы были псами которые возвращается на свою блевотину. Бог не может на это смотреть. Дьявол вас обманул и вы как псы слизываете с пола свою блевотину. Если ты считаешь себя христианином, то ты будешь жить в чистоте и святости. Ты будешь угождать Богу. Ты не будешь угождать своей плоти и ты не будешь угождать дьяволу, делая то, что дьявол говорит тебе делать. Это грех. Если ты не покаешься в своих грехах, если ты не прекратишь жить в своих грехах, ты никогда не сможешь наследовать жизнь вечную. Иисус не приходил, чтобы дать тебе своего рода замазку, которой ты замазываешь грехи. Когда ты ходишь, грешишь, а потом каешься. Потом опять идешь и грешишь, и потом опять каешься. И таким образом ты замазываешь просто грехи, потому что у тебя есть замазка. Ты говоришь, Иисус дал мне свою кровь, чтобы я мог грешить, а потом каяться. Мой милый друг, Бог не нуждается в этом. Бог не зря умирал. Если ты возвращаешься в свои грехи, то ты попираешь кровь Иисуса Христа и Духа Святого, Духа Благодати. Поэтому, мой милый друг, если ты сегодня не покаешься и не прекратишь грешить, завтра может уже не наступить в твоей жизни, и ты предстанешь пред Богом, и тогда ты услышишь «Отойди от меня, я никогда не знал тебя, потому что ты как пес возвращался на свою блевотину в свои грехи». Покайся и начни жить свято! Да благословит вас Господь наш Иисус!